Такой вот сегодня чудесный выдался снежный день. Выбралась на улицу. Ой, иду себе потихонечку. Скользко очень. Но настроение такое. Ну, такое грустно зимнее. А может, потому что солнышко нет. Не, вот такое же, вот никакое. Такая же облачность сплошная. А в лесу... Птиц нет, зато есть птицы, но которых мы зовем воронами. Они не разговаривают, не умолкают. В общем, хотелось бы, чтобы все было хорошо. Немножечко по снежку пройду, потому что не приготовилась я к зиме. Все сапожки такого модельного плана с каблучком. Оказалось, что нет ничего подходящего, чтобы в такую погоду гулять по лесу. Ну, хотя бы по парку, по дорожкам. Это у нас здесь Приморский парк. Неду потихонечку вперед. Здесь не так скользко. Правда, у меня такие кроссовки, но вот такие. Они довольно скользкие. А если так в них просто пробежаться, то неплохо. Ну вот. Пока все заняты своими делами, я потихонечку прогуляюсь. До моря, наверное, я не смогу тут так быстро дойти, потому что скользко. Хотела бы вам еще показать море. Ну, я это видео закончу, и потом Снова заново открою, и мы увидим тогда берег Балтийского моря.